Здравствуйте! Как сделать так, чтобы человек, который на вас обижается, быстро об этом забыл и простил вас? Для того, чтобы это сделать, вам необходимо вначале подписаться на мой канал. Итак, обряд для того, чтобы человек на вас не обижался и все забыл. Представляете после того, когда человек помнит о вас что-то плохое обижается, будто вы этого человека два или три раза в день или когда вы вспомните, просто обматываете ватой, закатывая его вот в такую вату и так в этой ватой и оставляете. Если это делать ежедневно, человек перестает о вас помнить, перестает о вас думать и перестает обижаться. Очень рекомендую, обряд проверен. Подписывайтесь на мой канал Магия Улара Дисо.